и всем привет с вами я настя сегодня у нас выходит необычное видео сегодня мы будем врезаться во все машины которые мы будем только видеть и я сразу предупреждаю повторять это не следует так как вы можете понести за это наказание но если вы захотите поиграть вместе со мной то все ссылки на скачивание данной игры я оставлю в описании также не забудь при регистрации вводить мой промокод Настя, который даст тебе при достижении пятого уровня 50 тысяч рублей и при достижении десятого 10 уровня 100 тысяч рублей. Ну а мы начинаем. Да похуй! Данный добыччик сделал вид, что ничего не заметил. А я тебя знаю. Я тебя знаю. Вот это поворот! Меня удивляют сегодняшние игроки, которые тупо молчат. Вот тогда... Гениально! Добавьте немножко позитива. Куда я попал? Зачем я это делаю? Как красиво люди уходят от РП аварий. Я поражаюсь. Мне хочется плакать. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Не надо так. Их спокойствию просто нужно поучиться. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Надеюсь, вам понравился такой развлекательный видеоролик. И вы оцените его лайком, а также напишите свое мнение об этом видео в комментариях. Спасибо за просмотр и пока-пока.